Неприятный запах от ног вызывает дискомфорт, и это не только эстетическая проблема. Он может стать поводом пересмотреть свои привычки или даже обратиться к врачу. Причины повышенного потоотделения. Некачественная обувь. Обувь из текстильных материалов и кожзаменителей препятствует воздухообмену, то есть не дает ногам дышать. Если ноги пахнут, обувь впитывает запах, начинает источать его сама и в результате он только усиливается. Выбирайте обувь из натуральной кожи, не носите одну и ту же пару несколько дней подряд. Всегда сушите обувь и меняйте стельки, тоже кожаные или с активированным углем. Не допускайте изнашивания. По возможности имейте при себе смену, носите запасные носочки. Синтетические носки и колодки тоже способствуют размножению бактерий. Старайтесь покупать носки из хлопка качественные колготки, меняйте их каждый день. Проблемы со здоровьем Возможно, неприятный запах от ног – повод обратиться к врачу. Самый распространенный диагноз – грибок стопы и Кроме того, причиной нарушения работы потовых желез могут быть гормональный сбой, сахарный диабет, гепатит С, туберкулез, проблемы сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Неправильное питание Нездоровая пища с консервантами, ароматизаторами и другими неполезными веществами негативно сказывается на работе потовых желез. Включите в свой рацион больше овощей и фруктов, богатых антиоксидантами и витаминами. Также на появление неприятного запаха могут влиять медикаментозные препараты, которые вы принимаете. Сами по себе ноги не пахнут, и даже пот, а на каждом квадратном сантиметре ступни расположено 600 потовых желез, тоже запаха не имеет. Неприятный запах появляется, когда в теплой влажной среде активно размножаются микроорганизмы. Бактерии в процессе своей жизнедеятельности и выделяют характерно пахнущие жирные кислоты. Естественно, чем сильнее потеют ноги, тем больше пищи для бактерий, и тем активнее запах. Что делать? Для профилактики в течение дня используйте дезодоранты, антибактериальные аптечные средства или тальк. Мойте ноги с мылом минимум один раз в день. Также помогут очистить кожу от токсинов и снизить потоотделение регулярной баночки для ног. Первое. Добавьте в теплую воду 3-4 капли масла эвкалипта цитрусового или чайного дерева и грейте ноги в течение 10-20 минут. Хотите также избавиться от усталости и отека, насыпьте морскую соль. Вторая. Чтобы приготовить чайный отвар, заварите 3 чайные ложки в литре воды. Третья. Отвар коры дуба. 50 грамм сухой коры залейте литром кипятка, погрузите ногу в ванну, ноги в ванночку на 15-20 минут. Четвертая. Еще варианты. Соляной раствор. Половина чашки соли на литр воды. Содой 1 столовая ложка на литр. И уксусной полстакана на литр воды. На этом все. Если видео понравилось, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.